Блин, пацаны, шоку в НГРАК! Я тут недавно узнал, что оказывается есть еще и третий тип людей, который играл не только в Shadow Fight 3, но и в Shadow Fight 2. И этот тип людей самый крутой. Ну и если логически подумать, то есть еще четвертый тип людей, который играл только в Shadow Fight 2, а в Shadow Fight 3 не играл. Ну, это кому как бы не очень хорошо. Ну будем называть их олдами. Ну а для тех, кто никогда еще не играл в Shadow Fight 2, я сделал этот MLG-шот. Погнали! Really nigga? The fuck, bro, Kakobo's brother. Once I was a great, invincible warrior, and no one dared. I traveled the land searching for a worthy battle. Until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. голос Ну, хотя ладно, пойдет. Baby No! No! No! Oh ah, shit! Here we go again.